трех сторон Российского социального партнерства, профсоюза, работодателей и правительства, надеюсь, приняли правильные решения. Наибольшее количество награждаемых сегодня работает на территории Самарской, Ростовской, Белгородской, Воронежской, Свердловской областей, а также Республики Татарстан и Ставропольского края. Сегодня мы вручаем награды 15 номинациям но по некоторым, связанным с улучшением условий для семейных работников и трудоустройством граждан с инвалидностью, награждение происходит впервые. Другие номинации связаны в том числе с созданием и развитием рабочих мест, сокращением производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, корпоративной благотворительностью и формированием здорового образа жизни работников. Вот это не все перечисленные номинации, но они очень четко соответствуют тем национальным приоритетам, которые были объявлены указом президента в мае прошлого года. И, конечно же, нам очень важно, чтобы страна работодателей, наши предприниматели и дальше активно двигались вперед в этом направлении. Также я бы хотела отметить, что вопросы сохранения здоровья на производстве, популяризации здорового образа жизни э, трудовых коллектив, находятся на особом контроле правительства. И в 2019 году, и на недавно прошедшей неделе охраны труда в Сочи этой теме придавалось очень больше большое значение. Конечно, мы подходим к тому, чтобы совсем вплотную приблизиться и реализовать Лучшие принципы созданы еще в советское время цеховой медицины для того, чтобы поднять здоровье граждан на наших производствах. Сейчас в Минздравом России уже в августе этого года 2019 для работодателей будут разработаны еще и модельные корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников на производстве. Мы ожидаем, что в 2022 году такие программы будут применяться на всей территории страны с вовлечением 33,2 миллиона наших работников в эти программы. Возможно, кому-то из вас было бы интересно подключиться к этой работе, и мы очень ждем, что такая активность с вашей стороны будет проявлена без всяких дополнительных решений. Все номинации имеют большое значение в сегодняшних социально-экономических условиях, большинство из них, как я уже сказала, связаны с ключевыми направлениями деятельности работы правительства, и мне кажется, что продемонстрированные вами успехи по этим направлениям будут служить дополнительным стимулом для других организаций и предприятий активнее включаться в решение задач в социальной сфере. Еще раз хочу искренне от всей души поблагодарить вас за ваш труд. Очень приятно, что наше сегодняшнее событие происходит в преддверии Дня Труда. Я со всеми праздниками хочу искренне вас поздравить, их много наступающих. И от всей души еще раз поблагодарить лауреатов, поблагодарить участников, поблагодарить наших социальных партнеров – за ту большую работу, которую вы проводите, ну и, конечно, приступить к, самому, к самой торжественной части сегодняшнего мероприятия – это награждение лауреата. Спасибо. Организационный комитет по проведению Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» и «Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений» Утвердили победителей в следующих номинациях. Мы приглашаем для вручения наград победителей по номинации за создание и развитие рабочих мест в организациях производственной сферы. Мы приглашаем победителей, занявших призовые места, пройти к нам для вручения наград. Третье место. Общество с ограниченной ответственностью РФ, УВАД, Нефть и ГАЗ, Тюменская область. Второе место. Акционерное общество урал электрометь Свердловская область. Первое место. Акционерное общество «Производственное объединение Северное машиностроительное предприятие Архангельская область». нации «Занимайте свои места», мы приглашаем э, для вручения наград победителей за формирование здорового образа жизни в организациях и производственной сферы. Третье место. Дом детского творчества Алексеевского района города Алексеевка, Белгородская область. Первое место. Средняя общеобразовательная школа номер 2 имени Маскина, Железнодорожная железнодорожной станции Клявлено, Самарская область. социального партнерства в организациях производственной сферы. Третье место. Центр спортивной подготовки по паралимпийским судолимпийским и неолимпийским видам спорта. Московская область. Третье место. Самарская областная универсальная научная библиотека. Воронежское акционерное самолетостроительное общество. Второе место. Рассказовская центральная районная больница. Тамбовская область. Первое место. Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями тишенки Смоленская Приглашаются для вручения наград победителей Гран-при Всероссийского конкурса Российской Организации Высокой Социальной Эффективности в 2018 году. Общество с ограниченной ответственностью «Газпром Добыча Оренбург» Оренбургская область. Городская поликлиника номер 6 промышленного района Самарской области. Акционерное общество Сарапульский электрогенераторный завод Угурская республика. Спасибо, уважаемые коллеги, уважаемая Татьяна Алексеевна, уважаемый Максим Анатольевич, коллеги. Мы второй раз являемся грант этого замечательного конкурса и благодарны, что он сегодня есть. Спасибо правительству, передайте добрые слова Петру Анатольевичу, потому что самый молодой стал коллектив педагогический у нас, 39 лет. Критериальные показатели такие, вы подработали сегодня, Татьяна Алексеевна и Максим Анатольевич, что там надо сегодня работать, надо стремиться. 216% заработная плата, а говоря о эффективности аспирантуры, когда вы нас призывали на заседание Академии наук, у нас 69%. А Ринцев, Скопус, БПП, далеко за Садовое кольцо заходит. Так что всем желаю спасибо настроение, успехом. У нас сегодня одна тысяча стоят всего нашего текуческатора. А если вдруг надо поправить здоровье, сразу едем на Кавказские минеральные воды. Там у нас все получается хорошо. Все организовано. И всех приглашаем лечиться только на Кавказских минеральных водах. Спасибо за конкурс, спасибо. Товарищи, уважаемые лауреаты конкурса, уважаемые конкурсанты, уважаемые члены Российской трехсторонней комиссии. Сейчас... Во-первых, я поздравляю всех номинантов, всех победителей нашего конкурса с теми наградами, которые вы получили и само проведение этого конкурса. Безусловно, все предприятия, все организации, которые в нем участвуют, заставляют следить за своим развитием по всем тем направлениям, по которым сегодня имеется номинация нашего конкурса. Но я позволю себе высказать, может быть, крамульную мысль, уважаемая Татьяна Анатольевна, что этот конкурс, конкурс высокой социальной эффективности, является главным конкурсом для российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Более того он в государственном, сказать, рейтинге конкурса должен стоять, безусловно, выше, чем конкурс WorldSkills. Правда, конкурс WorldSkills в другом измерении находится. Там в основном говорят о деньгах, говорят, так сказать, о, о повышении квалификации. Это тоже важно, это безусловно. Но мы с вами в рамках этого конкурса говорим прежде всего о социальном развитии коллектива, о том, как люди себя чувствуют на рабочих местах, какие... Программы имеются на ваших предприятиях, и это очень важно. Собственно, развитие социально-трудовых отношений, оно идет, и должно дальше идти именно по этому направлению. Не деньги ради денег, не экономика ради экономики, а экономика ради людей. Как было сказано, мы с вами накануне находимся, э, сейчас время накануне 1 мая, Дня международной солидарности трудящихся, который и всегда поддерживает именно такую направленность развития цивилизации. С наступающим праздником! Ваше уважаемое Слово предоставляется координатору стороны работодателей. Российской трехсторонней комиссии по регулированию социальных трудовых отношений к президенту Российского Союза промышленников и предпринимателей Жохину Александру Николаевичу. Уважаемые победители конкурса, уважаемые коллеги, члены Российской трехсторонней комиссии, для нас действительно для РТК этот конкурс основной, но это не просто конкурс РТК и социального блока правительства, я согласен с моим другом и партнером Михаилом Шмаковым, что это один из основных общероссийских конкурсов, которые объединяют работников, работодателей и власть в оценке лучших компаний, предприятий, учреждений, которые реализуют практики, ориентированные на человека. И мы, Российский союз промышленных предпринимателей, работодатели в целом поддерживаем все такого рода инициативы. Кстати, в мае месяце мы будем подводить итоги собственного конкурса, конкурса РСПП «Лучшие российские предприятия». И там большой блок номинаций, связан как раз с социальными практиками компаний. И мы надеемся, что не будет действовать принцип «в руки, больше двух не давать». Я видел, что многие по две награды получили. Я уже чувствую, что некоторые из победителей сегодняшнего конкурса окажутся в числе лидеров на нашем конкурсе. И это, и это хорошо, потому что такого рода конкурсы позволяют говорить о лучших практиках, которые становятся публичными, становятся достоянием тех, кто идет след за вами. Кстати, в Российском союзе промышленных предпринимателей есть библиотека лучших социально ориентированных практик компаний, в которых ходят сотни социальных отчетов и социальных практик компаний. Я пользуюсь случаем, предлагаю организации и предприятия, которые сегодня стали победителями конкурса внести свой вклад в эту библиотеку, рассказать о своих лучших практиках, так, чтобы ими могли воспользоваться все желающие. Хотел бы пользуясь случаем пожелать всем вам успехов в вашем труде и в профессиональном деле, и в социальной жизни, ну и безусловно благополучия и счастья вашим семьям. И учитывая, что у нас заканчивается страстная неделя, чтобы дальше было только все светлое, и Бог благословил вас. Слово предоставляется координатору стороны правительства Российской Федерации, Российской трехсторонней комиссии, министру труда и социальной защиты Российской Федерации Тадмилину Максиму Анатольевичу. Спасибо всем. Добрый день. Я присоединяюсь к словам моих коллег, партнеров, то, что говорила Татьяна Алексеевна в поздравлении. Действительно, мы очень трепетно относимся к этому конкурсу, хотя, казалось бы, он уже проходит много лет и, казалось бы, мы привыкли к этой процедуре, привыкли к, этой, к этому конкурсу, к этим соревнованиям, но все равно это, как мне представляется, доставляет всем, кто участвует. Всем, кто готовит эти мероприятия, доставляет очень серьезное э, удовольствие и прибавляет хорошее настроение. Тем более, мы э, проводим его и подобные его итоги перед такими замечательными праздниками, днем труда, днем победы, когда действительно вся страна э, вспоминает э, свои такие великие события. И действительно, это нам всем э, очень, как мне кажется, здорово прибавляет настроение и хорошее заряжают очень хорошо на предстоящую работу. Вот все номинации, которые у нас есть, я сейчас специально э, об этом думал, кажется иногда, что, может быть, их надо подсократить, потому что э, достаточно большое количество номинаций. Но на самом деле, мне кажется, этого делать не надо, потому что разные совершенно истории на каждом предприятии получают свое развитие. И эти истории связаны как раз, если мы внимательно посмотрим, с тем, Какие задачи ставит перед нами президент Российской Федерации, председатель правительства Российской Федерации, это и занятость инвалидов, это и семейная политика, это и э, то, что связано с сохранением здоровья на производстве, о чем Татьяна Алексеевна говорила. Везде это и заработные платы, которые, я надеюсь, на ваших предприятиях будут расти и расти и расти, несмотря на то, что Татар Алексеевна сказал, что деньги не главное. На самом деле это очень важно, и я думаю, что вы этому будете уделять серьезное внимание. Действительно, все сферы и непроизводственные, и производственные, везде есть свои практики, везде есть своя лучшая какая-то история, везде есть свои особые действия. Поэтому еще раз я вас всех поздравляю, мы будем продолжать э, работать в этом направлении. Я очень надеюсь, что каждая, каждый из вас, руководитель этого предприятия, ваши трудовые коллективы внесут свою маленькую, а и побольше, а и очень большую долю. Тот успех, который мы должны все вместе достичь, выполняя те задачи, которые перед нами стоят, это мы можем сделать только вместе. Других вариантов просто у нас не бывает, и поэтому мы сегодня после того, как наградим вас, пойдем еще рассматривать вопросы, по которым, нам надо, за... по, по которым нам надо найти консенсусные, единые решения. Еще раз с наступающим праздником, все вы большие молодцы, и вас поздравляю.